Не улыб, то до да подарка в преддверии в ночь Рождества Порядком кружила, чуть было немного Зима допряла, да кружила Порядком кружила, чуть было немного Зима да прила а в старой цветет огни свежет, огонь от лопатки сиял На праздник пекут вкусный хлеб и лепешки, Народ рождество поджидал. На праздник пекут Вкусный хлеб и лепешки. На а раз без того поджидал. А в югу все кончает, Кто праздник и спорт, И просит мороз, чтоб помог. Но добрый мороз, Видимо, и не хочет избу сделать дом он не смог. Но добрый мороз, видимо, и не хочет избу сделать дедом, он не смог. Довольно, скрыться решила, в тот час восвояси, ушла. Поля за околицей, где-то кружила, попудна с ума, сошла. Поля за околицей, скрыться решила. Сошла, зачал по Рождеству, старый теплой цветок чесной с Богом миром народ, горят огоньки и мигают на елке, Как у Рождества Новый год, горя Огоньки и мигают на ёлке Так, ради Бога, Новый Год Мила в юга снежная Да по дорогам Преддверие В преддверии в Порядком кружила Чуть было немного Зима, дар прела, кружева Порядком кружева Чуть было немного Зима, дар прела, кружева Titulky